привет сейчас зачитаем ништяковый куплет оцените наш подарок мы старались среди вас но в вашем выступлении вы порадуете нас нашей дружной параллели мы сегодняшнем привет! И еще хотим ребятам несерьезный да совет. По утрам всегда зарядку. Хорошо бы делать теле будет все в порядке, и не будет днем проблем. Хорошо бы закалиться, бросить не чем курить. школу вовремя явиться и пятерку получить. Хорошо бы всем освоить кор изысканных манер. Чтобы не было барьера в отношениях совсем к Несерьезным мы советом отнесем совет такое. Если не готов к ответу, молча все равно не стоит. Расскажи, как ты без света на зубок, урок учил. Как готовился к ответу и как в школу ты спешил. Как ты хочешь, Гимназистом самым лучшим быть всегда Чтобы на олимпиадах побеждать хоть иногда Если все же пару в школе ты однажды получил Ты давай-ка не теряйся, исправляй ее быстрее Чтобы звание второгонник тебе не было дано В пятом классе ты старайся, издавай ты ГТО Несерьезные советы мы сегодня вам даем В тайне все свои секреты пятиклашкам выдаем Эти наши пожелания исполняй на раз-два-три Мы хотим, чтобы пятиклашки были все активными Спортом больше занимайся. Забивать. Сильно ты не зазнавайся, учителей ты уважай Брат за брата заступайся, друга в горе не бросай И побольше ты внимание маме с папой уделяй Этот трек мы зачитали, вы запомните на раз Пятиклассники, ребята, вы ведь лучшие у нас!